Вы один из самых одаренных режиссеров современности. И мы предлагаем вам снять фильм про зомби. Э, про зомби. Он должен быть снят одним кадром. И показан на нашей платформе в прямом эфире. Вы же шутите. Кино! Мы снимали фильм реальностью И вдруг начали происходить странные вещи. Появились настоящие зомби. Это точно по сценарию. Какой у тебя классный грим, ты вылет из зомби. снег <свят> Убойный монтаж. Получится неплохой фильм. Возможно, даже хороший. Нет, я уверен, что мы снимем абсолютный шедевр.